Всем привет, это Форпост. Все в стране говорят о мобилизации, о военном положении. Мы с моим гостем, известным автоблогером Андреем Довик. Довиковым, Довик. сегодня поговорим об автомобилизации. В случае ведения военного положения в той или иной области или в стране у властей появляется возможность мобилизовать личный автотранспорт. Да. Как это вот в юридической плоскости, как это может быть работать? Это значит, что меня военком остановил и забрал машину? Вот расскажите. Ну, технически особого регулирования пока нет этого, кроме военного положения, потому что там кроме закона о военном положении, там есть закон ну, который позволяет а, армии, да, для, нужд... для нужд армии может теоретически, да, скажем так, военное остановить, потребовать отвезите и... меня на фронт. да. ну если он может потребовать куда-то отвезти, может быть не на фронт, может быть в рамках города, да, и, и могут вообще в принципе изъять транспортное средство для нужд армии. то есть это называется мобилизация транспортных средств. это в первую очередь касается предприятий. — Во-первых, предприятий, во-вторых, транспортных средств повышенной проходимости. — То есть, различные. смотрите, смотри, то есть, ага. есть приготовятся владельцам джипов. — Да, владельцам джипов, которые, ну, в принципе, они и так на учете стоят в военкоматах, и много кто, я так понимаю. — Уточни, то есть, я так понимаю, что когда машина повышенная <свят> проходимость с определенными параметрами, да. ГАИ ставят ее на учет военкомата автоматически? — а, Как это технически именно постановка на учет именно в военкомате? Происходит, я точно не скажу, но э, военкомат, э, да, действительно, а, они имеют э, такую информацию, если есть транспортные средства, и нас вот тут вот, буханки, вот эти вот различные, уазики и так далее. То есть, может, джипы какие-то проходимые, которые в первую очередь mm -hmm. могут быть мобилизованы, если прям реально какое-то То, То есть, в, в мирное время военкомат такие данные собирает? Да, да, конечно, они должны иметь эти данные, потому что... Ну, вот сейчас э, владельцы вот, жопам прям кольнуло каль вот сейчас. Да, у у Я думаю, но а, мне до сих пор неизвестно ни об одном случае изъятия транспортного средства в период мобилизации. До сих пор, а, опять таки, даже если транспортное средство будет изъято те технически, оно то есть должна быть компенсация. То есть это на возмездной действий. основе? Это на возмездной основе. Во-первых, даже какие-то, допустим, довести на фронт, и так далее. И просто изъять транспортное средство. Должно быть специальное постановление правительства, но его на текущий момент нет. Так что я думаю... Я если... уточню, это сейчас, видимо, региональные власти, так как им поручено организовать да, эту работу, да. местными властями принимается? Штабами, а, вот, которые... Не, прям Правительство Российской Федерации... А правительство Российской принять. Федерации и так дало полномочия указом. Все, ну, на регионы ну, получилось. Они дали полномочия... Региональным властям нужно. осуществлять полномочия в рамках вот этих режимов различных. Да, а по компенсации я имею в виду... А, то есть, а мы... по компенсации, боюсь, что сказали, пока ребят денег нет. Да, то есть фактически какая-то компенсация должна быть, но будет ли она и как это будет происходить, нам до сих пор неизвестно. То есть тут вопрос темный и... Да. Что, что, что в Минфине об этом думают, к сожалению, даже а, автоблогер не знает. А пока нам неизвестно, потому что и, скажем, и новостей, никаких источников, э, скажем так, официальных никто не, не сообщил. Ну, а твое вот э, понимание ситуации, это значит, надо прятать всем дорогие тачки и переходить на жульки? То есть, mm -hmm. я, вот, э, если у властей есть на учете моя машина повышенная проходимость, mm -hmm. личная машина, и она нужна фронту, mm -hmm. yeah, yeah. то что я теперь прятать надо... Ну вряд ли. И переходи на жульки там ехать, на шестерочки так. Ну а, я думаю можно поступить, конечно, и так, но такой прям опасности 7 семинутной я не вижу. Скажи по практике взаимодействия государства и водителя. Имеет ли смысл там сопротивляться или надо спокойно к этому нормально уже? Ну нет, сопротивляться лучше не надо, потому что особенно если это военное положение. Потому что могут быть последствия. Но в любом случае нужно это задокументировать. То есть это либо... Расписка. Даже не расписка, это специально создается акт, документ, акт передачи. Кому передали, зачем, почему, на основании чего. Желательно, там можно записывать аудио, видео. То есть ну, Я всегда рекомендую во взаимодействии с представителями власти, неважно. Ну чтобы или... потом добиться справедливой компенсации, когда-то да, будет. Да, неважно возможно. это военкомат или, э, там, допустим, просто ГИБДД, ДПС, У -у -у. то Необходимо все это записывать. У нас статья 8 закона о полиции, например, разрешает нам... Вот снимаюсь. о видеозаписи. Да. Некоторые mm -hmm. люди сталкиваются с тем, что сотрудник ГАИ... Ну, в общем, про, про mm -hmm. мобилизацию понятно, что если... Mm -hmm. Давайте подведем. Если у вас будет на руках, у, у товарища мотивированное решение власти, что mm -hmm. именно ваше mm -hmm. транспортное средство нужно, mm -hmm. то просто правильно документируйте, оформляйте. Правильно чтобы в случае, во-первых... А если будет такая возможность, да, надеюсь, что получить это транспортное средство назад, получить его ремонт, если будет... Или компенсацию. Или компенсацию. Полностью. А вот если вашу машину привлекли не на постоянной основе, вот там в часть, забрали там для военных целей, mm -hmm. а на перевозку то то есть... Путевой на так, -то... лист составляется. Путевой лист, да. — То ну прям вот То сотрудник, есть километраж, да, сотрудник, сотрудника, кого вез куда? который вез. я, я там, подполковник Иванов Иван Иванович, там, произвел взятие транспортного средства для доставки личного состава, там, из пункта А в пункт Б, столько-то километров, и выдается справка, этой по этой справке можно получить возмещение, какое-то, какое, неизвестно, но какое-то можно. Были спрыгливо? Да. Ну, то есть, во всяком по, случае, по бензин. По государственным, по государственным оценкам, бензин. Вот можно... нормы кабина там по амортизации да, аморти... транспортного аморти... средства. Амортизация? Но вот, кабиновские, видимо, какие-то ГОСТы есть, угу. ну, каких то да, ведомственные. Ну, и, как... и стоимость, рыночная стоимость бензина на тот да. день, когда, когда произошло... это все производилось, да, по, по какой-нибудь санкт бирже, где топливо продают. Вот они просто, наверное, берут какую-то ну, данную. официальный источник, который можно посмотреть на запросы. А вот города. это нельзя написать, что я за 10 тысяч рублей литр покупал. Нет, вряд ли. Не прокатит. Написать можно, но они с этим не согласятся. А вот скажи потом, вот, чтобы своров не было, была у меня магнитола Sony, а теперь магнитола э, березка. Желательно фиксировать состояние транспортного средства до передачи и после. То есть, товарищи, передавать э, на нужды армии, если уж такое дело, надо спокойно. Но, спокойно. С, умом. но с умом, да. То есть все Описать состояние авто транспортного средства. Э, путевой лист, если вы должны только выполнить да, функцию да, подвоза ввоза, да и получить соответствующий акт передачи и переемки, если у вас машина изымается на длительный срок. Да. Мы, кстати, почему это говорим, потому что военное дело, но такое, что как бы сказать, что этого никогда не будет, никто не решится. Вот сейчас вот наверняка в зонах, где вообще идут... Где введено военное да. приложение, в принципе, там, там возможно ну, все, что угодно. Там расход транспортных средств очень большой, У -у -у -у -у -у -у -у. и из народного хозяйства много, что перешло в армию сейчас. Просто и, и грузовики, и машины, и личные, и, и не личные. Поэтому берите... Берите это на ум, на вооружение, и распространяйте это видео для других своих друзей автомобилистов. Да, нужно обязательно а все задокументировать, хотя бы кому отдали, что, потому что может быть такая-то стрессовая ситуация, там внезапно люди с автоматами отдают. Да, растерялся и все, и все, да, и все забыл. Потом был. к военкому приходишь, да. у него машину забрали. А, а, кто, а что? кто что? Да, действительно. Опять же таки, да, сохраняйте спокойствие элементарно. Здесь все в рамках закона и действуйте то, собственно, в рамках закона. Вот Андрей сказал да. о том, что не будет документируйте, снимайте, угу, да. ведь часто встречаешь видео, где не все даже сотрудники ГАИ разрешают себе снимать, это правда? – Да. – а кто прав? Автомобилист, который снимает то или иной эпизод разговора с представителем власти дорожной угу. или представитель дорожной службы какой-то там, не знаю, ГИБДД или угу. какая-то еще история? – Автомобилист совершенно законно имеет право снимать сотрудника полиции вообще любого, то есть не обязательно, ну, ГИБДД – это полиция угу. у нас при исполнении служебных обязанностей. Статья 8 закона о полиции. То есть это совершенно законно, и сотрудники не имеют в данном случае возможности препятствовать это за исключением... Ой, я даже не помню, таких, если там реально какая-то операция идет там или что. То есть, возможно, либо сотрудники какие-то очень секретные. Но они, как правило, в балакуалы. Да. Я да. попробую объяснить, как я это представляю. Mm -hmm. По логике вещей сотрудник правоохранительного органа, действительно принадлежит это его профессиональные данные, да, они могут да, относиться да, к служебной полиции. информации, но когда он конкретно выполняет функцию государства, представляет интересы государства на да. дороге, он именно поэтому вам показывает удостоверение, в котором написано его, либо номер, да, либо фамилия. — Есть еще административный регламент. — поэтому да. Вот лично его конкретный номер личного жетона, и лично если он показывает удостоверение, удостоверение то вот эти участия. данные не могут быть секретными, потому что он публично представляет Интересы да, государства. да, и это указано, что сотрудник, допустим, гибдд при остановке транспортного средства должен подойти, представиться, сказать, показать свое служебное удостоверение, причину остановки. Это административный регламент. ГИБДД, которые, вот как они должны действовать в той или иной ситуации при взаимодействии с водителями, это все прописано прямо в законе. Опять же, да, если, если сотрудник официально представляет государство, то да, есть он должен да. представиться. А, mm -hmm. и, иногда у сотрудников правоохранительных органов возникает сомнение, что это же данные секретные. Mm -hmm. Значит, я тут провентилировал этот вопрос mm -hmm. со специалистами. Списки воинской части по совокупности секретные. То есть там, где перечень всех сотрудников, mm -hmm. Там, с должностными Нет, регламентами, а, должны а вот конкретно данные конкретного полицейского, которые на работе официально, угу. не являются как, информацией а как мы законом. по иному узнаем, что это именно полицейский. А если не... если вот вы вступили ваш совет самый простой в конфликт с представителем ГИ. Ну я рекомендую с ними в конфликт не вступать, потому что представители ГАИ, как правило адекватные люди у нас в Севастополе. Насколько Нет, мы известно. снимали да. несколько, несколько да. репортажей. Мы же не только в Севастополе ну, может, попадались. Это очень приличные ребята. У нас с ними нормальные деловые отношения. мы Для тех людей, которые могут оказаться, нас смотрят в принципе. Нужно знать свои права. Знать, что вы можете, а что вы не можете, потому что э, просто так э, качать, скажем, да, качать права, не зная их, э, можно ну, какие-то последствия получить, которые не рассчитывал получить. То, То есть, есть да, поведение должно и... быть корректным. Корректное, да, корректное, корректное в рамках закона. Если уже сотрудник какие-то рамки переходит, ну, это другое. Либо э, вы можете что-то делать или не делать по закону, желательно это знать. То есть, что мы можем? Да, мы можем спросить, там, допустим, предоставить удостоверение, фамилия, мое отчество. Надо и ли спрашивать, далее. а вы тут по наряду? Вот это вот. Нет. Не обязательно. Не обязательно. Сотрудники могут в любом месте останавливать водителей. Сейчас нет каких-то стационарных постов, которые вот нужно. Угу. То есть, в любом месте просто должна быть... Удостоверение форма автомобиль со светографическими схемами, с проблесковыми всеми э, маячками и так далее. И ну, все в порядке, что это действительно реальный сотрудник. Ну, нереальных, я думаю, уже не встречаются сейчас. Но все равно нужно быть на страже. Ну, а купить форму-то. Это, кстати, нарушение, если вы надеваете форму. Да, mm -hmm. Но, Но тем не менее, указуем. от мошенников никто не застрахован. Да. да. А, значит, а вот сотрудник полиции тоже может вас снимать же в это время? Да. И, как правило, у них есть носимые видеорегистраторы, которые, плюс в автомобиле патрульном находится висит еще видеорегистратор. И есть еще такое право, при составлении протокола можно либо два понятых, либо видеорегистратор на видео все снимает. Он заменяет, Он занимает, заменяет двух, двух понятых. Поэтому, если, допустим, какая-то ситуация, понятых нет, либо вы там вы сомневаетесь, требуйте видеозапись снимать то mm -hmm. есть либо сотрудник он должен то снимать... есть в суде вы можете попросить да, чтобы суд попросил предоставить съемки, съемки. которые производились да, да, сотрудникам сотрудникам Ну, но собственно говоря да съемка вполне себе сейчас современная у каждого есть телефон mm -hmm, да. и во всех этих случаях при мобилизации при остановке там да да потому что если уж так случилось ну, просто вот желательно и прям обязательно знать э, свои права потому что Какие, какие, закон, какие закончики прочитать фабилистам, чтобы они знали свои права? Административ, закон о полиции. Ну, хотя бы бегло посмотреть, что такое полиция, кто там есть. Права и, права, права и обязанности. Есть административный регламент. Прям вот можете в поисковике набрать. Административный регламент ГИБДД. Там прям расписаны именно. Остановка, Как нужно останавливаться, представляться. Что может проверить, что не может проверить. Как нужно себя вести, как себя вести нельзя. Что может требовать, что не может. Да, требовать. когда может там, открыть огонь, огонь из огнестрельного оружия. А есть такое. Да, когда может потребовать остановиться в неположенном месте. Потому что могут где угодно остановить. Когда может изъять, опять-таки, сотрудник автомобиль, потребовать его доставить куда-то, например. Андрей, скажите, вот просто раз мы, uh -huh. в принципе, сейчас в отношении власти и автомобилиста, uh -huh. так или иначе, в той или иной uh -huh. последовательности, вы же путешествовали по, рядам, по ряду регионов? Uh -huh. Какие регионы вам запомнились? Где вы дольше всего имели возможность почувствовать себя водителем? Uh -huh. Ну, я не такой уж путешественник. Я с Камчатки сам приехал и в Крым, вот Крым, Севастополь скажем так, центральная а, часть. Да? Крымские, вообще в целом, в, крым, в крымские ну, назовем их, в ГАИшнике, какое mm -hmm. впечатление производят? В целом позитивное, потому что меня останавливали, скажем, пару раз, проверку документов производили, ну, вот это после новогодних праздников, когда усиленные На рейдах. Да, на рейдах. А что это за ключка такая, после как праздник, так они прямо как-то вот не, не доверяют нашим водителям? Борются с состоянием алкогольного опьянения за рулем. Ну, это одна из самых причин, да, да, да. тяжелых последствий. И, и просто как раз эти праздники, после них, или и перед, самое большое количество концентрации. Вот этих случаев, да? Вот и можно... Слушайте, а вы общаетесь с ГАИ как-то вот на профессиональном каком-то уровне? Ну, вот официально еще нет, но в принципе я беру информацию для своих статей, для блогов, с официальных Сводок. источников да, ГИБДД. В том, ну, в том а сейчас просто до, доступны ли вот сводки, видео какие-то? Да, конечно, доступно все. Нормально. Да? Там, там достаточно, в принципе, дружелюбные сайты, на которых рекомендую, там можно очень много чего проверить при купле продажи, например, автомобиля, собственник, аресты. Какой а, сайт вы считаете заглянуть необходимый? Ну, — если... Официальный сайт ГИБДДРФ. ГИБДД, ГИБДД, да? ГИБДД, да, там. И там забиваешь номер машины. Да, и тебе... там, там можно это все бесплатно, потому что куча сервисов, которые предлагают платно проверить, но это все можно реально проверить бесплатно на сайте ГИБДД. ГИБДД. Да. Часто я слышу претензии от mm -hmm. таксистов, с которыми... Таксисты – это люди, которые знают все. С земли. Да. Они говорят, что вот тут камера стоит криво, здесь вот она, зараза, не так. А имеет ли смысл, если я считаю, что камера... вот установлена как-то так, чтобы она нарушает мои права или создает ситуацию, при которой я не могу не нарушить. Uh -huh. Водитель говорит, а как тут не нарушить? Ну, вот она специальность Обратиться в ГИБДД, сказать, ребят, здесь такая камера, что водитель не неумышленно постоянно будет совершать ГАИ может повлиять на размещение? Конечно, конечно, может. Это же все под патронажем ГИБДД производится. И каждый вот этот конкретный случай, нарушение, его можно обжаловать опять-таки в суде, либо там через сайт госуслуги. Ну, госуслуги угу. Скажем, так, оно такое с 5 на 10, там, только определенные случаи и только в определенных случаях и если определенный случай, то есть понятно сложно очень, очень если много очень если много да, да. А, то есть вот я начальнику ГАИ пишу угу. или там начальни, ну, начальнику э, управления внутренних да, дел да. А, он уже расписывает там в, ни, в нижестоящую инстанцию и говорю так и так ребята вот посмотрите Они я, должны дать я провел ответ. мониторинг угу. изучил что камера вот в этом месте стоит так и в таком что здесь ты из одного режима переходишь в другой, и неумышленно часто можешь совершить, абсолютно mm. будучи нормальным человеком. Yeah. Поменялась тут дорожная обстановка, и раньше mm. здесь был вот такой скоростной режим, а теперь ну, что-то поменялось. То может. же самое знаков касается, например. Могут сказать, да, мы сейчас вот пишем, чтобы убрали эту камеру. Да, вполне может. То есть так добиться справедливости. Вполне может такое быть, но, ну, естественно, может быть не с первого раза, но, насколько я вот, знаю, у нас вполне адекватный начальник ГИБДД всего, то есть не в все, все, да, России достаточно адекватный, можно прям, можно т... прям туда. туда писать. И я думаю, все эти ситуации рассматриваются, там есть какой-то определенный пресс-центр. Ну, аппарат есть, который да, да, который расписывает, они могут прям, можно, прям, мне кажется, писать да. главному. Да, в принципе, да. Чего бы нет. Слушайте, ну это в любом случае проще, чем попросить у ЖКХ включить отопление, да? Ну, да. Тут уже ничего не сделаешь. В принципе, они просто, наверное, меньше обращений, чем в ЖКХ. ЖКХ – это такая сфера. Вот мы идем от большого, сейчас вот в нашем деле мы затронули глобальную тему, чуть-чуть угу. меньше, и спускаемся к Севастополю, подбираемся угу. к нему потихоньку. Андрей, ты пять лет уже наблюдаешь за автомобилистами города, героя угу. Севастополя, и что ты о них скажешь? Первое впечатление самое, и вот сейчас уже по мере того, как ты стал севастопольцем, стал частью этого Автомира, mm -hmm. ворчащих вечных водителей. Ну, я считаю, что ворчание все-таки оно адресовано больше иногородним жителям, которые приезжают сюда и не знают... По наехе Да ужасно! Ужасно! Вот ты уже чувствуешь да? да да Которые не знают особенности некоторых наших круговых движений, например. Там, допустим, кольцо у парка Побелы. Первое впечатление, ты приехал, вот сел за руль, начал кататься первый месяц от севастопольских автомобилистов, давай, для начала. Про дороги мы все понятно, тут страшное дело. Ну... В принципе, вполне нормально. Могло быть и хуже. Это не ростовские, да, это... знаменитые. Да, да ну, насколько там или Краснодарские какие-нибудь. А мне, значит, один человек говорил про ростовских mm -hmm. водителей говорит: они будут гореть в аду. Mm -hmm. Не слышал такого? Не, не слышал. Mm -hmm. Ну, вот оригинальная особенность вменяемость в целом. Mm -hmm. В целом, да, потому что где, в принципе, надо, пропустят, где. То есть. Вполне вежливое, адекватное отношение, но я, по крайней мере, такого вот прям не встречал откровенного хамства какого-то на дороге. Ну, нервные и... везде бывают, конечно, ну, люди. Да, это обычно. Встречал, что, ну, допустим, машины на, там, из других регионов, они где-то не знают просто, как проехать, потому что там особенности свои есть. Да, и он долго думает, разбирается в знак, Долго как... ему там бибикают, там, туда-сюда езжай, но и то не всегда бибикают, потому что видят, что человек не местный, как бы не всегда можно понять сходу, как Проехать, допустим. Твоя точка зрения насчет, ты взаимодействуешь с департаментом транспорта? Как ты пытаешься вникнуть в их работу? Кто отвечает за жизнь автомобилистов на наших дорогах? Ну, пока еще нет, но есть такие планы. А наблюдаешь вот, по новостным всяким делам? Mm -hmm, да. Твое мнение. Ну, какая-то работа производится. А, у нас вся страна а какая-то работа, скажем так. Нет, твое личное мнение, на какую оценку работает департамент в плане организации дорожно транспортной движения, да, то есть несение реформ дорожных, каких-то региональных. Насчет того, что дороги ремонтируются, все понятно, но зачастую просто меняется полотно, как бы тут вопросов нет. то люди надо жалуются, что как бы делали одно, сделали третье, четвертое, пятое. Ну, по пятибальной шкале, вот тройка четверка пятерка ну в районе между тройкой и четверкой может быть какой то ласковый автоблогер а, ну я, я пока а, а все двойки ставит ну нужно же конструктивно критиковать то есть за за что-то конкретное а, вот где проваливается точно на твой взгляд где недоработки вот у департамента в этом смысле вот ты едешь каждый день или через день угу. в автобусе или за рулем ну давай как автомобилист Угу. Вот тебе чего вот, за что хочется поругать, что называется? Ну, естественно, за пробки. Естественно, за пробки. И пробки — это ну, мало того, что перегруженность дорог, это еще и организация дорожного движения, светофоров и так далее. То есть это должно, специальное исследование проводиться именно пропускной способности дорог, как это сделать, какие сделать интервалы светофоров, где сделать переход и так далее, так далее, так далее. То есть, э, ну, думаю, какая-то работа ведется, но именно вот целенаправленно на уменьшение. Смотри, а у всех есть допущение, что какая-то работа ведется. Mm. Ты ее ощущаешь конкретно? Я, я не ощущаю. Не хватает вот этого. Не, она не чувствуется, да, собственно говоря. Ну что, вот текущая что-то было, что-то где-то дорогу залотали где-то знак поставили, mm. вот, а и, именно Таких каких-то значительных изменений я не вижу. — Это, кстати, автоблогер говорит, не я, товарищ. это а обычно говорят, вот журналисты ругают. Ничего подобного. Журналисты вот защищают даже иногда департамент транспорта от автоблогеров. — Я бы еще по транспорту я делал статью про пешеходные переходы. Как делаются они в Европе. — Вот, бы, кстати, что да. у нас не так с пешеходниками в Севастополе? — Пешеходный переход вообще идеальный, на котором а, есть страны с нулевой смертностью в ДТП. ну Практически они цель себе такую поставили, mm -hmm. нулевая смертность в ДТП. Вот. пешеходный переход, во-первых, он должен быть очень хорошо освещен, то есть специальное прям освещение над переходом. Угу. Ну такое у нас есть, но ну... местами. Местами, да. Во-вторых, он должен над уровнем дороги быть поднят, то есть пешеход, пеше... Ой, пешеходный переход над ур... на уровне тротуара. Но это не совсем лежащий полицейский, это это на другом как-то называется. А, нет, это просто уровень. Он выше. Он выше, то есть он соответствует уровню тротуара. Угу. Освещение, уровень тротуара и там, скажем так, органическое регулирование скорости. Именно, то есть не лежачие полицейские, а именно скорость регулируется там, дорожным полотном, предупреждением, но хотя бы освещение. Потому что есть, допустим, возле моего дома, да, по, к парку Победы да, со стороны да. Степаняна, пешеходные переходы, которые заросли кустами, кусты со стричь. Никаких денег особо, вложений не надо. Просто При... может неожиданно появиться человек? Да, конечно, человек стоит, э, тем более... А в сумерках хуже всего а видишь? В, темно в темноте освещения нормального нет. Может быть, ребенок за кустами, да. не видно. Да, да. Это да. так и есть, на самом деле, это действительно штука, связанная с жизнью. Это не просто приход прихи... да, водителей. Да, да, да. Тут две, две жизни, на самом деле, жизнь пешехода, пешехода и, и жизнь водителя. И хотя бы состричь все кусты и сделать освещение. Это не стоит много денег. Там не говорю, что ну, там где-то поднять, разметка специальная. Во всяком случае, с поля зрения сделать обзор для водителей на mm -hmm. возле дороги уже не. Проблема. Да, во-вторых, места размещения пешеходов вообще по ГОСТам, ну не по ГОСТам, по требованиям вот в Европе там и так далее делают на больших магистралях, там, или дорога каждые 50-150 метров пешеходный переход именно в тех местах, где люди переходят, где им удобно проходить, переходить дорогу, а не там, где это решили градостроители сделать, потому что есть места, люди все равно переходят там, где им удобно, где им удобно, где им удобно. И, но там пешехода не перехода нет, и, соответственно создается опасность. Ну вот я слышал от автолюбителей нарекания, как раз вот ты говоришь, обезная по Фадеева, угу. мимо парка Победы, который да, идет, да, да, да, и там возле вот как раз где Русь, бывший супермаркет, угу. там еще магазин кинотеатр, да. и там прямо — Четыре перехода друг за другом идут, а то они жалуются, дескать, вот сделайте тут один, зачем четыре, и мы тут на каждом переходе ждем, на каждом переходе ну Но это, это нужно В данном уч... случае это правильная позиция? где вот там поток большой, один идут, на, людям mm -hmm. надо туда, и, а другим туда. И поэтому четыре перехода друг от друга там в 20 метрах. Ну, техни, значит, они технически как-то технологически неверно сделаны, потому что если правильно делаются эти переходы, то ну, как бы оно не влияет на безопасность движения, на скорость потока. И скорость потока у нас есть там. А да. жалуются именно то, что на пешеходном переходе они здесь пропускают тогда человека, который mm -hmm. спонтанно решил идти. Mm -hmm. Ну да, вот прошел. Весь поток, они только двигаются, кто-то выйдет, да. и они только это преодолеют сейчас. там накапливается тот от пробка часы пик, особенно Но, летом. Ну, да. А подземные переходы почему не использовать? Или это вообще не технология? Это не ну как бы ты Под... а сторонник подземных переходов? Или нет, нет, я не сторонник почему? подземных переходов. Если убрать вообще пешеходов с дороги, это да. вообще безопасно. Даже есть надземные переходы, вот любят надземные вот ну, Москве, на Москве, в Москве да, и так далее. Где где надземные, это, там надо еще пожилому человеку вверх по ступенькам корячиться, а подземные там как-то а, тихо, спокойно. Сейчас без подготовки я прям вот много не, скажешь, э, да? не скажу, но в принципе, да, против, потому что проще, вот то, что проще именно в плане производства, и если оно работает и просто, то лучше делать, потому что это... Во-первых, уважение Во-вторых, подземные переходы. Ну, вот мне сразу на ум приходит, что их очень долго будут строить. И эффективность, не знаю, будет ли оставлять желательно. Смотрите, мы сразу обозначаем, что вот мы подробненько коснемся темы, что не так, с нашими пешеходными переходами. У нас есть сторонники и решения. Я уже слышал, и про подземные переходы, и сторонники, которые считают, что подземные переходы не нужны. Надо изучить Ан тему Андрей, да, Андрей обещает нам рассказать. И самое главное, ребята, внимание. Андрей накопал на Осага куча новых правил Осага, куча да. всяких непростых не, не штук. Угу. На следующем интервью это будет поподробнее, поинтереснее и поярче. Очень, очень много было да, изменений. Поэтому, чтобы не пропустить следующие три, во-первых, подпишитесь, во-вторых, поставьте лайк, что вам тяжело, что ли, ну, там, кнопочку нажать, да? да. коротко да. об ОСАГе. Что надо знать сразу, и о чем мы поговорим на следующей на нашей а встрече? Первый, ну, вообще, там много чего поменялось, но главные два изменения, это расширение тарифного коридора, то есть его как бы могут продать и дороже, и дешевле, но продают дороже. Странно. то есть, ну, как, как правило, продают дороже. И второе, разрешен ремонт аналогами запчастей по ОСАГО. Вот так? Да. Это самые важные детали, это буквально свежие, да, октябрьские? Да, да октя... сентябрьские. Октябрьские Сентябрь. – это то, что влияет на стоимость возмещения. А там еще куча-куча интересного же есть в этом. Ну, там вообще, например, сакраментальный вопрос, хватает ли ОСАГА на ремонт. О, товарищи, вот именно с этого вопроса, кстати, я обещаю начать следующее интервью с нашим, с нашим гостем Андреем Вдовиковым, это автоблогер и автоэксперт наш. Андрей, спасибо, что пришел к нам. Обязательно. Оставайтесь с Форпост, автомобилисты, имейте в виду, скоро будет вам про ОСАГО такое. Угу. Всего доброго, до свидания. до свидания.